Привет! А задумывались ли вы над тем, какую цену платите за бесплатные марафоны, мастер-классы, вебинары, которых сегодня очень много проводятся в онлайн формате. И проблема состоит в том, что мы действительно за это платим, хотя тут нет такой вот оплаты в денежном выражении. В этом видео я хочу показать, что со словом бесплатный на самом деле не все так просто, и здесь есть определенные искажения. Это позволит вам, возможно, задуматься о некоторых вещах и как следствие стать более требовательными к тем продуктам, которые сегодня предлагаются. Итак, поехали! Начнем со значения слова «бесплатный». Когда человек говорит «я вас приглашаю на бесплатный марафон, мастер-класс», подразумевается, что он не берет с вас за это, то есть за этот контент, деньги. И точно так же подразумевается, что игра здесь будет идти по его правилам. Но если посмотреть на значение слова «бесплатный», то это означает, что человек ничего не получает и ничего не дает взамен. То есть получается, что нету обмена. И вот здесь как раз и есть э, самое главное искажение, с которым мы будем дальше разбираться. Первое, то, что лежит на поверхности, это то, что за бесплатные марафоны, мастер-классы мы платим своим временем. Но давайте немножко раскрутим эту тему. Я уверена, что вы слышали призывы типа «Приглашаю вас посетить мой бесплатный трехдневный марафон, на котором я расскажу, бла-бла-бла» и так далее. Так вот, давайте вспомним, что один эфир приблизительно длится один час, иногда они затягиваются, это может быть даже два часа. То есть человек претендует на то, чтобы ему выделили в течение трех дней от трех до 6 часов а, времени. И это на самом деле очень большая роскошь, потому что мы не всегда столько времени можем найти для своих близких, детей, для своих друзей. И когда вот авторы мастер-классов, допустим там марафонов претендуют на такое время, у них, к сожалению, не всегда есть понимание, что в этом случае они берут на себя ответственность. То есть, раз им дается такой очень ценный ресурс, то они берут на себя ответственность использовать это время максимально эффективно. Ну давайте рассмотрим несколько примеров, как время может использоваться неэффективно. Ну допустим, технические проблемы с трансляцией, решение которых может занимать какое-то время. Сюда же также относятся вот эти вопросы, типа поставьте ваши плюсики, как меня слышно, как меня видно. Дальше знакомство, когда спикер просит написать с какого вы бизнеса, с какого вы города, это тоже малоценная информация. Дальше, когда начинают объяснять организационные либо водные моменты. Это тоже занимает какое-то время и здесь ценного тоже, как правило, очень мало. Потом, когда спикер льет воду, либо наоборот, когда он говорит по делу, но при этом он, например, объясняет что-то 30 минут, то, что можно было объяснить минут за 10. Когда спикер отвлекается на чат и начинает отвечать там кому-то на какие-то идиотские вопросы когда он начинает типа взаимодействовать с аудиторией, задает какие-то специально банальные вопросы, типа вот что-то, вот скажите, у вас было такое, чтобы вы вот взялись какое-то дело делать, и потом все-таки его не довели до конца. Ну, понятное дело, что такое было у всех. И вот дальше он там просит поставить плюсики в чат, говорит, что да, вот я вижу, здесь много таких и так далее. Вот это вот такая банальщина, это выглядит очень грустно, и как правило, здесь тоже вот это такая пустая трата времени. Если резюмировать, то у очень многих авторов, э, вебинаров, марафонов, у них нет понимания, что время слушателей нужно уважать. И что они в данном случае, когда приглашают на бесплатный марафон и мастер-класс, они претендуют на очень ценный ресурс. Кроме времени, что еще мы отдаем взамен? Ну, на самом деле наш мозг устроен таким образом, что он потребляет абсолютно всю информацию, которая поступает к нам через все органы чувств. Мы не можем установить какой-то фильтр. И всю эту информацию ее нужно переработать, проанализировать, отфильтровать, что-то отбросить, на что-то наоборот обратить внимание. То есть весь этот процесс, он требует затрат энергии. Энергия это тоже ресурс. К чему я веду? К тому, что когда мы смотрим, там, например, бесплатный марафон, мастер-класс, это требует от нас внимания, требует какой-то концентрации. Мы должны как-то потреблять эту информацию, анализировать. И на это все мы тратим свою энергию. Я думаю, вы сталкивались с ситуацией, когда, например, вы посмотрели какой-то вебинар и после этого чувствуете себя очень устало. Это потому, что вы на это потратили свою энергию, свой ресурс, который можно было потратить на что-то другое. То есть, очень важно помнить, что потребление информации – это энергозатратный процесс. И это тоже вот тот ресурс, на который претендуют авторы марафонов и мастер-классов. Есть еще один момент, на который стоит обратить внимание. Если у меня есть какая-то информация, которую я готова отдать бесплатно, то я могу записать видео, либо какой-то подкаст, выложить это в открытый доступ, ну, пожалуйста, смотрите, когда вам удобно. Но авторы вот бесплатных марафонов, вебинаров, они задают э, немножко другие правила игры. То есть здесь настаивают на том, что это будет прямой эфир, что нас ждут строго в определенное время, и что записи, естественно, как чаще всего бывает так, что нам обещают, что записи не будет. Но какая проблема в том, чтобы сделать нормальное видео, повырезать вот в эти все технические моменты, мусорные моменты, повырезать вот там, где нету информации по делу, по делу и сделать вот нормальное чистое видео и выложить его в открытый доступ зачем вот настаивают на этом прямом эфире ну понятно зачем потому что там как правило в конце будет презентация платного продукта и там будет классическая вот эта манипуляция с ценой когда вот действует супер скидка действует она строго определенное время и здесь важно понимать что когда мы идем на бесплатный марафон мастер-класс то мы делаем одну очень важную вещь то есть мы как бы разрешаем прорекламировать, разрешаем донести информацию о платном продукте. И вот это разрешение, это уже очень много, то есть мы очень много автору курса даем. Это первый момент, на который нужно обратить внимание. А второе, что нам придется эту информацию точно так же переваривать, анализировать, то есть решать, что с ней делать, ну, там, разобраться, хотим мы идти на этот мастер-класс или вебинар, ну, вот, на платную часть продукта, либо не хотим. То есть это потребует от нас затрат энергии. Следует учитывать, что сегодня информационные технологии, интернет, стали позволять людям со стороны очень легко вклиниваться в личное пространство. Ну допустим, вы находитесь у себя дома и смотрите какой-то вебинар, либо марафон, и вот ведущий этого марафона, он вклинивается в ваше личное пространство со своими идеями, убеждениями, установками, и таким образом начинает как-то на вас влиять. И вот эти тренера, ведущие, это же все обычные люди, и люди бывают очень разные. Есть люди и профессионалы, но есть точно также токсичные люди. Я помню, я смотрела один вебинар, посмотрела его всего 15 минут, и после этого где-то часа три приходила в себя, потому что там тренер, он был прям какой-то энергетический вампир, и это тот ресурс, который я заплатила за потребление этой информации. Дальше. Сегодня мы все чаще стали говорить о вот токсичном позитиве, токсичном оптимизме, где используется такая идеализация о том, как это негативно может оказывать влияние на людей. И вот э, авторы марафонов, вебинаров, они очень часто используют такой прием, когда начинают рассказывать о своих успехах, как круто они живут, каких успехов они достигают, допустим, как круто они продают онлайн и так далее. То есть намекая на то, что если вы вот таких успехов не имеете, вы этого всего, допустим, не делаете, у вас не получается, значит, вы какие-то лузеры, вы какие-то неудачники и так далее. И вот таким образом они очень сильно бьют по вашей самооценке. И так можно очень легко свалиться в какую-то эмоциональную яму, из которой себя потом, естественно, придется вытаскивать. И это тот ресурс, который нужно будет найти, чтобы себя из этой ямы вытащить. То есть вот по факту это тот ресурс, который отдается взамен, когда мы соглашаемся на потребление этой информацией. Самое важное, что нужно понять, это то, что сегодня информация уже перестала быть ценностью. Если раньше была проблема, где взять, то сегодня проблема не где взять, а куда девать, как классифицировать, как фильтровать, как защищаться от информации. И вот уметь защищать себя от некачественного контента – это очень ценный навык, который сегодня нужно развивать. Мы же понимаем, например, что нельзя есть и все, что попало. Мы таким образом можем нанести себе вред. Точно так же мы не должны потреблять какого попала информацию потому что мы точно так же можем себе навредить если возвращаться к бесплатным марафонам, мастер-классам, то здесь можно дать элементарные рекомендации. То есть перед тем, как принимать решение об участии, можно немножко изучить спикера, ведущего. То есть если это профессионал, то, как правило, могут быть какие-то видео в открытом доступе. То есть можно посмотреть, как он говорит, что он думает, прочитать о нем какую-то информацию. Уже после этого принимать решение об участии, и стоит ли идти, допустим, на этот марафон или вебинар. На тему бесплатных марафонов и вебинаров у меня есть еще одно видео, в котором я подробно рассказываю, какие манипуляции могут использоваться в процессе проведения вот таких вот бесплатных марафонов и вебинаров и как могут вас вводить в заблуждение. То есть ссылка есть в описании к этому видео, то есть можно посмотреть еще дополнительную информацию. Поделитесь в комментариях, было ли это видео для вас полезным, возможно, у вас есть свои какие-то критерии, рекомендации, как вы определяете, вот на какие мастер-классы, вебинары стоит обращать внимание, на какие не стоит. Поделитесь этим в комментариях, ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал «Просто про маркетинг», ну и до встречи в новых видео. Пока!